Рыбки, приветствую вас! Давайте посмотрим, каким будет для вас месяц июль. Ну, Смотрим. Здесь будет несколько переходов планет из одного знака в другой. 5 числа состоится переход Меркурия из близнецов в Рак. Рак для вас это 1, 2, 3, 4, 5. Это зона любви, денег и развлечений. Также Марс перейдет из Овна в Телец, из вашего второго дома в третий. То есть вы станете проявлять чуть меньше активности в плане заработка. И сосредоточите свое внимание на контактах, на общении, на каких-то коротких поездках, передвижении. Может быть захотите пройти какие-то курсы, чему-то обучиться. Ну вот в каком-то таком варианте это будет выглядеть как общая такая, знаете, атмосфера месяца. Причем у нас Венера, извините, не, да, Венера. Венера у нас какого числа? 18-го, если я не ошибаюсь. Да, она 18 июля перейдет уже в рак, поэтому практически весь месяц вот главную роль будет для вас играть представители, этого знака, это будет семья, это будет взаимоотношения, основанные на очень такой, знаете, близкой дружбе, такой нежной дружбе, очень нежные взаимоотношения. То есть даже вот отношения с друзьями, они у вас как-то, знаете, будут сближаться на уровне у родственных. Между прочим, очень хороший месяц, особенно вот первая декада, не веса первая декада для торжественных событий, для бракосочетаний. Поэтому если кто-то стоит перед таким решением, то можете его ускорить. 9-10 июля состоится секстиль от Урана к Солнцу в раке. То есть это, возможно, какие-то приятные события, связанные, ну это не так, приятные поездки, приятные договоренности, связанные с, ну, с какими-то удовольствиями и какими-то приятностями для вас. Там 12-13-14. Тоже будут очень интересные аспекты Во-первых, Меркурий будет формировать благоприятный аспект Нептуну К вашему первому дому Это благоприятный период для знакомств Для того, чтобы себя показать, как-то себя проявить, засветиться Возможно, не, не, неожиданное, а просто знакомство для брака, для семьи в будущем Для вашей творческой активности Е единственное, что, что здесь Венера, она, ну, она находится в четвертом вашем символическом доме, она будет квадратить ваш Нептун. Знаете, вот вы будете в какой-то такой вот непонятной эйфории находиться относительно дел домашних. Может быть, даже что-то преувеличивать. Ну, имею в виду значимость чего-то. Это также указание на то, что вы можете принять решение потратить неожиданно определенную сумму денег. Ну, просто так, ради удовольствия. Хотя, учитывая, что здесь идет аспект к дому, к семье, может быть, даже это будет какая-то покупка для дома, для семьи, для кого-то из ваших близких. Или захотите дома собрать какую-то компанию, просто погулять и повеселиться. Хороший этот день также для обучения. Поездки, обучение, начало бизнеса. После 20 числа многие могут почувствовать некоторое напряжение, и здесь как раз вот будет активна ваша сфера. Знаете, друзья, друзья любовь, друзья любовь, может быть какие-то будут у вас непонятные... Разногласия между вами и вашим окружением, ну что-то такое тут очень напряженное, или вы кардинально примите решение от чего-то или от кого-то отказаться, от ну то есть какие-то друзья перестанут быть вашими друзьями. 22-23 Меркурий из шестого дома в благоприятном аспекте к Урану во втором доме. Это супер аспект для получения денежек. То есть 22-23-24 деньги от работы, заработанные деньги. Также это благоприятный аспект для вашего здоровья или выздоровления. И просто будете себя очень хорошо и бодро чувствовать. Тем более, что здесь Венера. Не, не Венера, а Меркурий будет уже находиться во Льве, а это желание себя показать, проявить. Очень вообще благоприятное время, после 18 числа, для активной общественной деятельности, для того, чтобы быть вот постоянно на виду, контактировать с социумом. Благодаря вот собственной активности, активности можете добиться каких-то таких хороших, очень успехов. Ну, тут видно каких материальных успехов. 26 число, смотрите, здесь вот видите, вот таких вот два нюанса, я сейчас объясню, как это называется, причем здесь еще и Меркурий квадратит, с 26 до конца месяца будет наблюдаться достаточно такой непростой период, для вас здесь сосредоточение идет на третьем доме и на пятом, еще это все дело с шестым связанным. Ну, в синтезе это может выглядеть как какие-то контакты ну, Неблагоприятное для здоровья время Поберегите себя Неблагоприятное для каких-то поездок, командировок по работе абсолютно Для знакомств, для любви Есть шанс, ну, знаете, как-то Соблазниться на что-то и потом об этом пожалеть. Ну, здесь, наверное, можно знать и такой, да, цвет, быть более реалистичным. И поймите, что излишний оптимизм может сыграть с вами злую шутку. Ну, на этом все. Надеюсь, что все-таки месяц будет для вас достаточно удачным. Оставит у вас массу положительных впечатлений. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментируйте и до встречи в следующих прогнозах.